Здравия желаю! Это первая часть серии о парке Патриот и выставке Рособорон-Экспо. На территории парка собраны музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения, спортивные тренажеры, исторические выставки, экспозиции образцов вооружений и техники. Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабина прошел военно-технический форум «Армия». Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия,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 Профессор России, профессор России. Спасибо. Господин наук, профессор А кстати, вы, ну, вот из последних военных разработок, да, вот непосредственно в последних моментах находится. в чем особенность данного препарата? Ну, это очень здорово, что, в э, общем всегда, в последних вот, особенно все заработки и разработки препарат, потому что ситуация сейчас таким образом сложилась, что у нас да коронавирусная инфекция, она определяет сейчас все, но коронавирусная инфекция сейчас начнется новый пик сезон, у нас есть другие еще с инфекции. Чем более универсальный препарат, хотя я понимаем, одной таблетки это всего наверное, не бывает, но есть определенные вещи, которые между собой будут взаимодействовать, например, ответ воздействие на иммунную систему против вируса, например, ответ вот в этом отношении данный препарат, конечно, очень перспективен. Но базис, конечно, является перспективным препаратом. Препарат, препарат э, давным-давно открыт. И молекула ну, его давно давным-давно уже было исследовано, все было описано в отношении, в первую очередь, против этого препарата. Потом, в последнее когда было обнаружил, что препарат обладает еще и думая последовательность, э, стимули стимулирует активность, скажем так, Выработка с мезогенным костероном определяется основным, одним из основных ключевых биологических активных веществ, которые борются часто с вирусными фектами, по торше, то есть вот этим карту вирусный препарат, и он показал себя очень хорошо и при лечении например, гриппа, и вот это вирусной пункт. И вот то исследование, которое сейчас частично уже завершено, а будет работать. Коронавирус. Насколько на сегодняшний день военная медицина соответствует наших вооруженных сил. И, конечно, поскольку здесь на первой в роли выступают такие понятия, как оперативность, мобильность, постоянная боева полностью, мгновенно решает задачу, то и медицина должна соответствовать ведь, Поэтому, конечно, активное раннее выявление, ранняя специализация, изоляция, раннее начатое лечение, по к тому, чтобы для гораздо быстрее возвращались правды. Э, э, выполняли свои национальные задачи. А здесь, ну, конечно, свои отличия, потому что ведомство разные, но мы не каждая вести себя не против не и против составляет гражданство здравоохранения, более того, позиция. Мы активно взаимодействием гражданского здравоохранения, но ней, вот, не, бросить, не отняющий, для... Он, конечно, вон, вон в отношении против против, чем еще являюсь главным специалистом города санкт Поэтому Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был создан в 2002 году в соответствии с указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации. В 2007 году произошло укрупнение концерна и на сегодня в его составе более 60 предприятий из 18 регионов страны. Основная деятельность АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ориентирована на разработку и производство серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и утилизацию комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также продукции двойного и гражданского назначения. Основная продукция военного назначения это зенитные ракетные комплексы и системы, радиолокационные средства различного назначения, автоматизированные системы управления, тренажерные комплексы комплексы бортового оборудования, глонасс-GPS оборудования. География военно-технического сотрудничества концерна обширна. Количество стран, располагающих военной техникой, разработанной и произведенной предприятиями концерна, превышает 50. Со многими иностранными заказчиками концерн связывает многолетнее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Основные направления научно-технической деятельности концерна – это первое – Формирование облика технической основы системы воздушно-космической обороны Российской Федерации в интересах решения задач обеспечения военной безопасности России в воздушно-космической сфере. Второе – Создание систем комплексов поражения и подавления противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, а также комплексов вооружения на новых физических принципах. Третье – Разработка радиолокационных комплексов систем наземного, воздушного, космического и корабельного базирования. 4. Разработка перспективных средств комплексов для систем предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства. 5. Разработка и дальнейшая модернизация перспективной ОСУ авиации и ПО. В научно-технической деятельности участвуют более 16,5 тысяч специалистов разработчиков и научно-технических работников концерна и его дочерних обществ. Ученую степень кандидата имеют 1068, а докторов наук – 175 специалистов. Одной из форм привлечения высококвалифицированных молодых специалистов является стажировка в концерне студентов старших курсов, обучающихся на базовых кафедрах давненько не баловали конструкторы нас и потенциальных потребителей новинками самой мощной зенитной ракетной системы ПВО сухопутных войск С-300 и вот новинка в линейке ЗРС для сухопутных войск переднего края Антей-4000 новый Антей это практически ЗРС С-300В4 но в экспортном исполнении и так сказать бюджетная версия как и у предшественников в ЗРС Антей-4000 используются два типа ракет, легкая 9М83МЭ и тяжелая 9 м 82 mde По заявлению разработчика АО «Концерн ВК «Алмаз» Антей» тяжелая ЗУР 9 м 82 mde является самой быстрой зенитной ракетной в мире. В новой ЗРС дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ составляет 150 км, а 9М82МДЭ 82 mde 380 км. Высота поражения аэродинамических целей тяжелой ракетой составляет 33 км. Не забываем, что база Антей-4000 – это солидные гусеничные самоходы. С возможностью прикрытия войск на переднем краю проблем быть не должно. Концерн создает версии зенитного ракетного комплекса ЗРК ТОР-М2, способную преодолевать водные преграды. ТОР-М2 является представителем нового поколения ЗРК малой дальности. Благодаря усовершенствованному арсеналу комплекс способен прикрывать от средств нападения противника фронтовую полосу протяженностью 20 км. Помимо того. Комплекс тор m 2 способен перехватывать вражеские авиабомбы, БПЛА, вертолеты, самолеты, в том числе выполненные по технологии стелс. Зенитный ракетный комплекс может работать как вручном с участием операторов, так и полностью в автоматическом режиме, одновременно сопровождать до 24 воздушных целей. На полигонных боевых пусках ТОР-М2 продемонстрировал способность эффективно поражать цели на высоте от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров. ЗРК может одновременно обстреливать до 4 объектов. ТОР-М2 – единственное средство ПВО в мире, способное вести огонь на марше, что позволяет быстрее перебрасывать войска. Кроме того расширяет боевые возможности Тор-М2, уникальная зенитная ракета 9М338К, превосходящая по характеристикам зарубежные аналоги. пас был разработан в стенах Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени Торопова, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На вооружение С-300, затем пришли С-400 и в будущем все ждали С-500. И вдруг вместо нее С-350 Витязь. Какие комплексы заменит С-350? Российская войсковая операция в Сирии очень четко показала, что сейчас и в ближайшем будущем главной угрозой для любого военного объекта является кратковременный массированный авиационный налет с использованием большого числа крылатых ракет. Подлетели, отстрелялись и текать S-350. Это тот же комплекс с 300 в средней дальности с двумя типами ракет. Первая 9М96 для противодействия всему, что летает, включая крылатые ракеты на расстоянии до 120 км. При этом скорость противника может быть до 4,8 км в секунду. То есть можно поразить практически все тактические и оперативно-тактические ракеты. Вторая ракета 9 м 100 малой дальности, способная работать по целям на расстоянии до 15 км. Теперь пусковая установка способна разместить 12 ракет против 4 штук на s 300 PS. На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском концерн ВКО «Алмаз-Антей» представили информацию по мобильному трехкоординатному многодиапазонному радиолокационному комплексу 55G6ММЕ который является развитием мобильного радиолокационного комплекса для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов 55G6ME «Небо-М». Сам РЛК-55G6MM впервые демонстрировался на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Кубинке. рлк содержит адаптивно взаимодействующие радиолокационные модули метрового, дециметрового диапазона и кабину управления и связи. Каждый радиолокационный модуль состоит из РЛС с активной фазированной антенной решеткой, и двумерным электронным сканированием соответствующего диапазона волн и модуля жизнеобеспечения. РЛК-55Ж6ММЕ обеспечивает. Обнаружение и сопровождение воздушных объектов, в том числе гиперзвуковых, поиск и сопровождение баллистических целей в заданных секторах, пеленгацию постановщиков активных шумовых помех, измерение дальности, азимута и угла места высоты, адаптацию к помеховой обстановке, определение государственной принадлежности воздушных объектов и получение информации в системе автоматического зависимого наблюдения обмен радиолокационной информации с КСА, отбор и выдача трассовой информации по воздушному объекту одновременно в три адреса, автоматизированный расчет и отображение на РМО текущих зон обнаружения, автоматическую топопривязку модулей РЛК по данным, поступающим от встроенной аппаратуры, космической навигации системы, а также автоматическое горизонтирование модулей РЛК ориентирование и юстировка антенн РЛК, автоматический контроль функционирования аппаратуры и поиск неисправностей с диагностированием отказов до уровня 1.3 ТЭЗов. Российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К4386 ЗАСПН, защищенный автомобиль специального назначения, обладающий повышенной защищенностью и маневренностью, Среди главных особенностей машины способность десантироваться. Грузоподъемность нового броневика в районе 3 тонн позволяет подразделению спецназа до 5 человек оперативно доставлять все необходимое имущество и оружие к месту боевого задания, а не носить его на себе. К4386 за СПН обладает наибольшим уровнем противоминной и баллистической защищенности, скорости 142 км в час, и манёвренностей из всех броневиков, представленных на армии 2021. На этом все. до встречи, у кого есть желание поддержать канал, нажимайте кнопку спонсировать. Подписывайтесь, ставьте лайки.